Здравствуйте! Вот недавно я получила такое смс-сообщение. Вот. Экомаркет мне сообщал, что в честь моего дня рождения, в день рождения до и после, в течение семи дней, мне будут насчитываться двойные бонусы. Это как подарок от Экомаркета. И вот сегодня, в свой день рождения, я сходила в Экомаркет, и что я увидела? Чек на 200 гривен. Бонус вообще ежедневный. Это один процент Здесь... Бонус начислен, вот сумма 200 гривен, бонус начислен 2,13. Это значит 13 копеек это на сдачу нужно было. Плюс 2 гривны и того вот 2,13. Это 1% бонуса. Вот. И на кассе мы мне выдали вот такие 3 штучки это вот такие там 3d картиночки ну наверно за 3 копейки это получилось вот пожалуйста 30 гривен за них и 29,97 скидка ну вот это такой оказывается подарок у эко-маркета к дню рождения меня ожидал. Ну, совсем ненужная вещь, скажем, прямо. Вот. Ну что, спасибо и за это. Спасибо Экомаркету за такой подарок. До свидания. До новых встреч.